Друзья мои и всем моим друзьям. Дай Бог, чтобы у вас к 60 годам было столько же друзей. Галочки выгонит друзья. Олегки выгонит друзья, Сергей вы Михайлович. Когда на сердце радость или грусть? Беда косой покрасила Звоню друзьям, они всегда придут Ведь мы друзья, и в этом наша сила И в этом наша сила Друзья мои, как здорово, что вместе мы сейчас Друзья мои, выручали мы не раз Друзья мои мы с полной чашей будут ваши дни, друзья мои, друзья мои, Мы соберемся, все соберемся за большим столом, приглашаю всех перевидов, начнем за жизнь, кого и где до сила, возьмем недоругия, Песню за замоем, Ведь мы, друзья, и в этом наша сила. И в этом наша сила, друзья мои. Как здорово, что вместе мы сейчас, друзья мои. Друг друга выручали мы не раз, друзья мои. Пусть полной чашей будут ваши дни, друзья мои. Друзья мои. Газозамённый Черноморский флот, Боятморской плод России. Наш генералитет. Замечательно, я вас прошу я вас сюда, поскольку это шичу кино. Пусть выходов шесть финалов В концерте Явка два. Я вновь Пускай бегут истребитель на года. Мы нашей дружбой дорожим красиво, Ведь мы, друзья. Наша сила, и в этом наша сила. Друзья мои, как во что вместе мы сейчас. Друзья мои, друг друга выручали мы не раз. Друзья мои, пусть полной чашей будут ваши Друзья мои, друзья мои. Спасибо вам, друзья мои. Я думаю, вместе получилось. Ага, ты